Я Хочу представить у Павла Ивановича, это новый член своего решающего голоса нашей избирательной комиссии, назначил при выдвижении партии регионального регионального так вы пока сегодня не будете, но уже любительно. Мы присоединяем за представленных эффективных решений, подлежащих проведение заседанных свидений, которые не кандидаты уже осведомили и которые должны были информировать уважаемых избирателей. Данные сведения, в зависимости от того, как выдвигается кандидат, передаются в разные избирательные комиссии. Соответственно, если это выдвижение избирательных объединений составили списка, то размещаются они сами в избирательной комиссии на своем сайте. Если это выдвижение по одному ансамблю избирательного кругла, то, соответственно, размещаются петиции, на которые возможны полномочия окружных э, и публикуют на официальных сайтах э, в сети интернет. Э, э, установлены также сроки публикации этой информации. Э, для ЧИК э, полновочия окружных это пятидневный срок. Для Санкт-Петербургской избирательной комиссии это также пятидневный срок просто для заверения списка. То, что касается объема этих сведений, они э, утверждаются приложением, настоящим решением. Это фамилия и имя год рождения, место жительства, место работы, соответственно наличие статуса депутата, осуществляющегося в полномочии на непостоянной основе и вопросы, связанные с судимостью. Также указаны на судебное движение чрезвычайно политической партии. Вот в таком объеме предлагается следить и ответить. Вопросы есть в плане? Прошу про Кто за единогласно? к второму вопросу. Об использовании специально приказного изделия для средний». А кандидата по полномочию предстоит, как доверие в по выбору депутатов и законодательного собрания 6 пожалуйста, все равно в один суд. Уважаемые коллеги, в данном проекте рекомендуется избирательное объединение, выделившись в списке кандидатов. Кандидатов в депутате законодательного собрания 7-го 6-го статуса используют при подготовке документов необходимых для движения. Специальные программные изделия государственной интересированной системы выборов. Подготовка средних аккредитатов уполномоченных полномочных представителей и заделений изделий. Также предлагается установить обязательное размещение программного изделия, доступного к обеду и использованию избирательных объединений и на нашем официальном сайте. Коротко, если есть необходимость, я анонсирую данное программное изделие. Оно состоит как минимум из двух модулей модуль, потому что есть сведения, которые называются избирательной комиссией, но важные модули это модуль кандидат и избирательное объединение. Модуль кандидат позволяет подготовить, подготовить кандидатам соответствующие сведения на себе, в том числе и в машиночитаемом виде. Позволяет подготовить кандидатам сведения о своем уполномоченных представителе по финансовым вопросам и о своих доверенных лицах. Позволяет выводить документы на бумажном носителе, позволяет Прикреплять электронный образ документов и позволяет загружать все необходимые документы в машины Для унификации некоторой необходимой информации в данном программном изделии имеется специальный справочник, Это достаточно полный и в достаточно большом количестве. Модуль избирательное объединение позволяет подготовить под политической партии документов для предоставления соответствующей избирательной комиссии, позволяет осуществить загрузку сведений, полученных от кандидатов, подготовленных к первому модулю, о котором я вам сказала, непосредственно для получения списков, вывести все это на бумажный носитель и выгрузить на машиночитаемый литер на съемный носитель для экспорта непосредственно системы ГАЗ-митрова данное программное обеспечение используется в обязательном порядке на выборах депутатов в Государственную Думу, мы же можем рекомендовать нашим политическим объединениям и кандидатам, использовать данный продукт при условии, что мы его настраиваем на соответствующие выборы, то есть на выборы депутатов законодательного государства. Информационным управлением и нашим юридическим управлением достаточно тщательно совпадение всех машиночитаемых текстов, которые получаются по результату использования данных программ. Поэтому я рекомендую нам принять данное постановление, поддержать его и передавать дальнейшим использованием этого продукта кандидатам и теоретическим партнерам на добрые результаты. Вопросы предложить, что за данные. прошу поднесу. избирательным коллеги ваше внимание предлагает проект об процедуры случайной выборки и подписи в такая обязанность на нас налагается пунктом 7 статьи 40 закона Санкт-Петербурга предлагается установить данную процедуру с использованием в э, автоматизированной системы газ э, функция которой в э, том числе предусматривает возможное такой, такой процедуры. Предлагаю поддержать проект данного постановления. Вопросы выступления и предложения? Нет вопросов? Когда проголосуем, то за, да, написано. можете вас по подписи, после этого статуса, что вы что вам и пожалуйста. Абсолютно ответственное постановление, касающееся процедуры случайной выбора и проверки подписи в листа но в поддержку кандидата в из законодательном собрания, который будет подвигаться по командатному избирательному округу. Точно такая же на нас на уровне, в том го законе Санкт-Петербурга. Соответственно, предлагают поддержать данное постановление. Вопросы к Предлагаю по на классно требуется. В переходе к этому вопросу, то есть, разрешение на ответ специальных избирательных счетов для формирования избирательных фонда региональных отделений политических партий, выдвинулся в федеральный число при проведении нового депутата Госдумы в седьмом севере. Пожалуйста, я люблю вас. Уважаемые коллеги, предлагаю выводить в полное решение на ответы специального избирательного счета регионального отделения и выводящегося в федеральную Вопросы проведении Государственной Думы согласно настоящему решению. А также мучить, э, меня, на на специального бюджетного Вопросы мастерства. выступления в Прошу проголосовать за данное постановление. Согласно принятому решению вопросу о порядке хранения, передачи в и уничтожения документов, связанных с подготовкой в что за Аксербурской избирательная комиссия в соответствии Федерального закона основных гарантиях и правах участия в граждан Российской Федерации устанавливает порядок хранения передачи в архив и уничтожения избирательных документаций при проведении выборов в Санкт-Петербурге. Учитывая, что законом Санкт-Петербурга по результатам законодательного создания конкурсов на выборах с сопроведением как паритиновые избирательные мероприятия, так и по андатам избирательным округам, а также системы выборов, а также по результатам избирательных комиссий. Поэтому понадобится порядок хранения соответствующей документации в отношении окружной избирательной комиссии Страница 17, все основные изменения в этом в том, в пункте 3, что граница в группе, как какие как и так далее. При этом эм, эм, предлагается принять за основу проекта порядка проект, хранения передачи военных и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проявлением выбора пределеного Санкт-Петербурге. И направить данный проект. Э Порядка на согласовании маркируется на телефон Петербург, как мы на голосование пожалуйста, полномочий избирательной комиссии внутри муниципального завода территориальной избирательной комиссии 1 1. Уважаемые коллеги, в исполнении пункта 4 статьи 24 Комиссии и пункта 6 5 муниципального совета предлагается возложить полномочий комиссии образования 11 Решение муниципального совета принято опубликовано, 1 получено. Предлагается возложить данные полномочия и срезрочной в соответствии с указанием на это решение муниципального совета. Прошу поддержать. Вопросы. <связать> У меня правочка была или вчера, ли сегодня? Можно <связать> будет направить по ID настоящему? Или одну на всех правах? Хорошо, купи. Ага. Это все надо. следующий Хорошо. Так, государственник, кто за данный вопрос пришел, единогласно принято в ходе восемого вопроса о возложении полномочий избирательной комиссии на территорию муниципального образования Саратовский город Краснодар на территорию избирательной комиссии номер 15. Те же самые новые законы нам позволяют это делать. Ситуация отличается тем, что возложение полномочий считается в связи с отчягом полномочий территориальной избирательной комиссии номер 15 на которых в полномочии были возможны ради регулирования техновых составов на новосток полномочий. А Муниципальным советом города Каштадт было принято решение передать данные полномочий на полномочий технового состава То 16-21 годов субъекта и решение именно каждого срока Предлагается принять? Кто за предложить, пожалуйста. об исключении листа составов Дану. Уважаемые коллеги, мы данным проектом работаем в соответствии с федеральным законодательством, а также судебным нашим порядком центральной избирательной комиссии в связи с решением Федеральной избирательной комиссии 19, 19 29, О предложении Санкт-Петербургской избирательной комиссии кандидатур для исключения призерного состава участковых комиссии. Проектом предусматривает заключение Третье состава участковых комитий 233 лица, именно 15, лица в основании личных письменных заявлений, численных ответов составов участковых комитий 218 в связи с назначением состава участковых избирательной комиссии. Вопросы до отличия. Предложим. Представлены голосовыми и заданы голосовыми, прошу голосовыми. Будем нагласно принято. Спасибо за работу. Коллеги, повторюсь, происходили. Четыре уведомления от региональных заведений политических партий поступило о проведения мероприятий по выдвижению. И период выдвижения депутатов в узаксу начинается завтра, а по год договора в понедельника. В настоящий момент выдвинулись у нас два кандидата по 318 року. Россия, партия